Здравствуйте! Сегодня речь у нас пойдет о Мао Цзэдуне. Конечно, это личность, которая не нуждается в представлении, так как мало можно найти в истории 20 века персонажей, которые оказали на историю этого самого 20 века такое большое влияние. Однако поговорим мы сегодня не о Мао как политическом деятеле и даже не о Маоизме как направлении марксизма, поговорим мы сегодня о Мао как о философе а точнее о его работе «Относительно противоречия». Эта небольшая работа «Относительно противоречия» была написана Мао в 1937 году в разгар войны против японских захватчиков. Представляет она собой расширенный и дополненный текст лекции, который Мао Цзэдун читал в антияпонском военно-политическом университете Янь-Ани. То есть, на базе партизанской китайских коммунистов. И в этой работе он касается, собственно, центрального закона материалистической диалектики, закона единства и борьбы противоположностей. При этом Мао вслед за Лениным считает этот закон самым важным и центральным законом диалектики, который, однако, в себе содержит две противоположные стороны. С одной стороны, он утверждает, наличие противоречия в любой реальности, в любом явлении, а с другой стороны утверждает единство противоположностей, единство исключающих друг друга противоречий. Начинает Мао свою работу с сравнения двух точек зрения, двух методов, двух взглядов на мир, метафизического и диалектического взгляда. Для метафизического взгляда все явления мира воспринимаются как статичные, постоянные, неизменные и изолированные друг от друга. Для диалектичного взгляда, диалектического взгляда каждое явление находится в постоянном процессе движения и развития и взаимосвязи с иными всеми явлениями. При этом метафизический взгляд по сути своей реакционен, а диалектичный взгляд по сути своей революционен. Это можно явно увидеть на примере буржуазной политической экономии, которая, не понимая развития происходящего в обществе, приписывает, например, древнему и первобытному обществу капиталистическую конкуренцию или капиталистическую психологию. То же самое касается и, э, на самом деле, китайской, например, реакционной мысли. В частности, Мао приводит пример с китайской древней философии о том, что небо неизменно так же, как неизменно дал. В то же самое время диалектический взгляд предельно революционен и, в отличие от метафизического, указывает на наличие в мире развития, то есть качественных изменений. Здесь надо отметить, что в XIX веке, когда на сцену мировой истории выходит марксизм и диалектический материализм, соответственно, буржуазия в качестве ответа создает то, что Мао называет вульгарным, эволюционизмом, то, то есть она признает наличие изменения и развития, но воспринимает его в сугубо количественном виде, то есть как увеличение и уменьшение, как постепенное изменение. При этом причины видятся вот этому вот эволюционному, да, буржуазному взгляду, который по сути своей метафизичен. Все причины явления воспринимаются им как внешние. То есть, если явление что изменяется, причина лежит вовне. Например, какое-то общество нужно объяснять такими внешними факторами, как климатические и географическое его местоположение. Например. В то время как для диалектического взгляда причина любого явления находится внутри самого этого явления. Так, например, не вызывает, конечно, сомнений, что Великая Октябрьская социалистическая революция оказала влияние на все регионы планеты, в том числе и она допрямую повлияла на все революционные события, которые разворачивались в Китае. Однако, если бы в китайском обществе не было внутренних противоречий, то э, влияние Октябрьской революции не вызвало бы соответствующих событий. Иными словами, Октябрьская революция в данном случае лишь условия развития противоречий, но сами события в Китае <coughs> нужно воспринимать и объяснять именно исходя из самой китайской действительности. Здесь, кстати, сделал небольшое отступление касательно всего этого текста, а именно Мао... Сообщается сообщает тексту довольно интересный колорит, так как в отличие от многих, например, советских изложений диалектического материализма, где одни и те же примеры повторяются из раза в раз, Мао активно использует локальную тематику. Он приводит примеры из китайской философии, из китайской мифологии, фольклора, древней средневековой литературы Китая, а самое главное из той актуальной политической борьбы, которую вели китайские коммунисты на момент написания данного текста. И вот далее Мау переходит к исследованию такого аспекта противоречия как всеобщность противоречия, присоединяясь к развернувшейся в то время в Советском Союзе критике школы Деборина, он говорит о том, что противоречие не нужно сводить, как это часто делают, к простому различию. Нет, противоречие существует повсюду и повсюду и оно и обладает всеобщностью. При эту всеобщность нужно понимать двояко. Во-первых, все явления содержит в себе противоречия. И понять сущность явления или сущность вещи, значит понять то фундаментальное противоречие, которое лежит в основе этой вещи. И здесь он опять же приводит множество примеров, в основном которые опираются на работы Энгельса, скажем, примеры из математики, из механики, из физики, химии, общественных наук. Но приводит и свои оригинальные примеры. В частности, он показывает наличие противоречий и взаимодействия противоречий, в рамках военных действий, а именно смена друг друга, когда сменяют друг друга наступление и отступление, поражение и победа. Другой важный пример, которым приводит, это противоречия в партии. Дело в том, что согласно Мао, так как общество наше противоречиво, в партии неизбежно возникает противоречия между разными взглядами и идеями. Более того, Мао говорит о том, что партия живет лишь до тех пор, пока в ней есть эти дискуссии и эти противоречия. Но, во-вторых, второй аспект всеобщности противоречия состоит в том, что противоречия существуют на всем протяжении развития любого явления. То есть, не нужно думать, что, в начале, что на каком-то этапе, например, противоречия нет, а потом оно появляется. Нет, противоречия есть сразу и до конца. Просто одни противоречия заостряются, другие притупляются, но при этом сохраняются, так или иначе. В этом смысле, например, противоречия между буржуазией и пролетариатом до Великой Французской революции буржуазной, они не были настолько заострены, как после этого. Но тем не менее, и до этого они уже существовали. И вот от всеобщности противоречия Мао переходит ко второму диалектически связанному с ним аспекту, а именно особенности противоречия. Здесь мало обрушивается с критикой на догматиков, Тех, кто, усвоив поверхностно марксизм, повсюду без разбора применяют закон единства и борьбы противоположностей, при этом не учитывая тех специфики тех явлений, о которых идет речь. Мау же, исходя из того, что сущность любого объекта и есть заключенная в нем противоречие, говорит о том, что каждое противоречие в этом смысле обладает своей спецификой. Разные объекты содержат разные противоречия, разные противоречия по-разному проявляются между разными социальными группами и классами. В этом смысле, но это означает одновременно, что противоречия по-разному разрешаются в разных условиях. И каждой ситуации нужно всегда быть предельно внимательным именно к конкретике ситуации, то следовать ленинскому принципу конкретного анализа конкретной ситуации. В этом плане разрешение противоречия, как уже было сказано, тоже разнообразно. Например, противоречие между народом и феодальным строем заключается в демократической революции, а вот противоречие между пролетариатом буржуазии разрешается только уже в социалистической революцией. Противоречие между империализмом и колониальными странами разрешается при помощи антиколониальной войны в то время как противоречие между городом и деревней разрешается уже не борьбой, а посредством коллективизации и механизации сельского хозяйства. Особую роль при этом играет партия. <coughs> По мнению Мао, механизмом разрешения противоречий внутри партии служит то, что он называет критикой и самокритикой. Далее, разобрав особенность противоречия, Мао переходит к следующему аспекту, а именно вопросу, о главном противоречии и главной стороне противоречий. Говори, Мао говорит о том, что любое сложное явление включает в себе бесконечное множество различных противоречий. Но одно из этих противоречий всегда является главным и определяющим. И правильно понять какую-то общественную политическую ситуацию означает правильно указать на главное противоречие данной исторической эпохи, данной исторической ситуации. Например, если мы посмотрим на капиталистическое общество, там есть множество противоречий. Есть противоречия между крестьянством и рабочим классом, есть противоречия между капиталистами и землевладельцами, но ключевым, главным противоречием является все-таки противоречие между пролетариатом и буржуазией. Но в то же самое время и в рамках одного противоречия существует некая несинхронность, несимметричность, а именно разные стороны противоречия тоже неравнозначны. Одна из сторон противоречия выступает в качестве главной, а вторая в качестве второстепенной и подчиненной. Так, например, до буржуазных революций противоречие между, между феодальными классами, да, то есть между землевладельцами и капиталистами буржуазии, нарождающейся руководящая роль, принадлежала землевладельцам. Но после буржуазных революций, хотя эта вот земельная аристократия никуда не исчезает, но она занимает уже вторичное положение, оказываясь на второстепенной стороне одного и того же противоречия. То же самое можно наблюдать на примере антиколониальной войны, которую ведет китайский народ. Так на данный момент мало констатирует, что преимущество принадлежит собственно империалистическим силам, ну, особенно империалистической Японии. Однако Мао оптимистично утверждает, что ситуация неизбежно изменится, и Китай ну, победит, и таким образом стороны противоречия поменяются местами. Далее же Мао подчеркивает, приходит к такому вопросу, как тождество или единство противоположностей. Мало говорит о том, что самым банальным применением этого закона является то, что когда у вас есть исключающие друг друга противоположности, они не могут существовать друг без друга. Верх не существует без низа, смерть не существует без жизни, левое не существует без права. Но более серьезное понимание этого закона означает и то, что эти противоположности в силу их неразрывной связи так или иначе переходят при определенных условиях друг друга. При этом Мао довольно забавно приводит примеры, что в наивном диалектическом сознании народа это уже воплощено в разных мифологических образах. В частности, он приводит истории из китайского фольклора о лисах оборотнях. Но научное понимание этого закона единство противоположностей, состоит именно в понимании конкретных условий, при которых явление переходит в собственную противоположность. Примером этого закона как раз является партия Гоминьдан которая вначале, следуя принципам Сунья Цена, выступает в качестве революционной прогрессивной силы и в этом смысле сражается вместе с коммунистами против империалистических сил. Однако ситуация меняется, условия меняются, и после предательства совершенного Чан Кайши собствен... Гомендант переходит в собственную противоположность. Или за революционные силы, он становится реакционной силой из союзников коммунистов, он становится их непримиримым противником. Ну и, наконец, мало обращается к такой проблеме, как проблема антагонистических противоречий. Дело в том, что хотя противоречия существуют повсюду, и в каждом явлении в мире можно найти некую противополож борьбу противоположностей, далеко не всегда эти противоположности имеют антагонистический характер, то есть непримиримый характер, который заканчивается лишь непримиримой борь борьбой этих сторон. А, так, а, при качестве примера, можно привести ту же самую историю с Гаминданом, когда Гаминдан вначале выступает вместе с коммунистами, и уже противоречия тогда существуют между коммунистами и националистами. То есть у них разные идеи, у них разные цели. Но на данном этапе эти противоречия не носят антагонистического характера. В то же самое время с развитием событий это противоречие заостряется и становится антагонистическим, что приводит, собственно, к военным столкновениям коммунистов и Гаминдана. В то же самое время, правда, он также подчеркивает, что это уже 1937 год как раз, под влиянием Советского Союза, так или иначе, Гоминдан объединяется с коммунистами, чтобы вместе противостоять прямой агрессии со стороны империалистической Японии. Другим примером этого служит партийная борьба. И Мао здесь всячески подчеркивает, что как раз по борьбе Важно сохранять единство партии, а для этого нужно не допускать перехода к антагонистическому противостоянию. Да, всегда есть противоречия, и это замечательно и здорово. Да, с разные точки зрения, но эти противоречия необходимо не допускать, чтобы они предельно заострялись. А сделать это можно только одним способом, если собственно, члены партии будут, проявлять, будут прислушиваться к критике, которую подвергают их идеи товарищи, и готовы будут изменить свои взгляды критически к собственным взглядам относясь. То есть практиковать ту самую критику и самокритику. Ну и в заключение Мао подводит некий итог всему вышесказанному, говоря о центральном, опять же, значении един... закона единственной борьбы противоположностей в марксистской диалектике. Надо отметить, что этот текст стал одним из ключевых текстов по которому далее китайские коммунисты изучали диалектический материализм. В разные эпохи он принимает, этот текст принимает разные формы актуальности. Так, например, в эпоху культурной революции в среде китайских марксистов разгорается горячая дискуссия о том, что же в противоречии является первоочередным. То есть то, что одно раскалывается надвое, то есть в единстве обнаруживается противоречие, либо же то, что два становятся одним. То есть противоположности соединяются в одно. При этом в этом был ко конкретный политический смысл. Одно делится на двое, значит нужно усиливать классовую борьбу. Два сводятся к одному, значит необходима какая-то форма классового сотрудничества. Ну и, наверное, несложно догадаться, что Маркс, что Мао однозначно поддерживает, первых, говоря о том, что противоречие абсолютно, а вот единство противоположностей относительно и зависимо от этого противоречия. Стоит, кстати, отметить, что эта вот дискуссия об одном и двух оказала очень большое влияние на французскую философию XX века. В частности, можно вспомнить современного философа Лена Бадзил, который тоже обращается к этой дискуссии, к этой тематике. В заключение можно сказать, что данный текст является одним из центральных текстов маоистской вообще традиции теоретической. Однако даже для тех, кто не придерживается, скажем, не согласен с какими-то маоистскими идеями, на мой взгляд, этот текст, в силу того, что он изложен, с одной стороны, очень просто и ясно, доступно, а с другой достаточно полно освещает просматриваемую проблематику диалектического материализма, этот текст можно особенно порекомендовать тем, кто начинает только изучать непростую науку диалектического материализма. Ну а у нас на сегодня все. И помните, что все реакционеры бумажные тигры.